Никогда в истории России к власти не приходил преступник. Это потом они становились преступниками. Но когда к власти пришел уголовник, статьи, которые ему вменялись в вину, это были статьи Уголовного кодекса. Откройте Уголовный кодекс, и окажется, что Путин до назначения в президенты было предъявлено обвинение по этой статье. Там ведь все. Распродажа редкоземельных металлов по ценам в тысячу раз дешевле, чем на международном уровне. Там распродажа детей за границу через детский дом номер один. Там инкриминировалось убийство заместителя генерального директора БАЛК-флота. Воз окорочков американских без таможников, распродажа флота, крышевание бандитов. Там все было. По преступлениям Путина была создана уникальная бригада из Генпрокуратуры, МВД и ФСБ.